Приветствую вас на своем канале и сегодня в своем видео я вам расскажу, как запланировать конференцию в Zoom на будущее. Допустим, открываем программу Zoom, выбираем запланировать, вот у нас календарик такой, высвечивается окошечко. Вот здесь мы указываем тему, допустим, обучение ПК. Ставим начало, 15 число. Время ставим, к примеру, 18.00, продолжительность часов и минут. В бесплатной версии э, при обычном тарифе максимум можно использовать 40 минут. Вот, здесь есть 45, если вы укажете 45, у вас он не будет, потому что бесплатной версии. То есть мы оставляем 30 минут. Далее идентификатор конференции. Его можно создать автоматически, он постоянно будет генерироваться, разный номер, либо оставить ваш персональный. вот Я вам рекомендую делать постоянно новый, чтобы ну, постоянно генерировался новый идентификатор. Далее мы указываем код безопасности, его можно изменить на какой вы хотите. Потом у нас идет видеоизображение, Uh, то есть, использовать будем видеокамеру или не будем. То есть, uh, вы можете включить, чтобы у организатора было видеоизображение и участников. Также можете просто побеседовать, выключив все это. И, соответственно, календарь. Uh, если у вас все подвязано в гугле и также в Outlook, то эта дата у вас от, uh, провалится в ваш календарь и будет у вас напоминалочка переходим в расширенные параметры что мы здесь видим разрешить участникам подключаться в любой момент я вам рекомендую эту галочку не ставить так как когда вы подключите конференцию вы уже будете автоматически добавлять всех пользователей так как неизвестно кто туда добавится и о чем они там будут беседовать выключать звук при входе галочку мы поставим потому что когда все подключаются и, допустим, у кого включен микрофон, начинается гул. Ну и, соответственно, э, мало ли кто что скажет лишнего. Далее. Автоматически записывать конференцию на локальный компьютер. Если вам нужна запись конференции, то вы также ставите эту галочку. Если записи вы не нуждаетесь, то галочка вам не нужна. И последнее. Разрешить или запретить вход пользователя из определенных стран регионов. То есть если вы собираете только по россии людей какое-то масштабное у вас мероприятие конференции то э, галочку вы ставить не должны если у вас люди подключаются со всех стран то в принципе ставим галочку и здесь указываем какие страны у вас будут подключаться после чего мы все заполнили как нам надо нажимаем сохранить и у вас идет планирование конференции вот Дмитрий Петров приглашает вас на запланированную конференцию Zoom. Тема обучения ПК. Время подключения конференции Zoom по ссылке. Либо у вас будет вот такой идентификатор и код доступа. Можете скопировать и отправить всем пользователям, кого вы хотите видеть на своей конференции. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи, друзья. Пока.